Всем привет, хотя и с опозданием на два дня, но давайте все-таки посмотрим, что произошло в высокотехнологичном мире на прошлой неделе. 10 августа китайский технический гигант Xiaomi объявил о своем новом продукте, четверногом роботе CyberDog. Напомню, что Xiaomi производит смартфоны, планшеты, смарт-часы, электронные самокаты, бытовую технику, а вот теперь и роботов. Из анонса нового продукта почти ничего не понятно, поэтому давайте разбираться. CyberDog позиционируется как open-source решение, на базе которого могут создаваться свои продукты. Для того, чтобы робот больше походил на домашнего питомца, пользователи могут использовать голосовой помощник для того, чтобы отдавать команды CyberDog. Также к роботу прилагается мобильное приложение, которое позволяет управлять им на расстоянии. Для полноценного моделирования биологического организма Сайбердок укомплектован 11 высокоточными сенсорами, которые обеспечивают робота мгновенной обратной связью, которая в свою очередь служит ориентиром для его движений. Также Сайбердок богат на разъемы. Он укомплектован тремя разъемами Type-C и одним разъемом HDMI, что, по словам Xiaomi, дает разработчикам свободу в подключении к роботу широкого круга новаторского и творческого аппаратного обеспечения. Очевидно, что CyberDog был вдохновлен другим четвероногим роботом по имени Спот от компании Boston Dynamics, который известен тем, что хорошо держит удар. Насколько устойчив или хорошо держит удар CyberDog из промо-ролика не ясно. Пресс-релиз также не содержит подобного рода информации хотя любопытно было бы об этом узнать что касается цены то она выглядит очень вкусно по сравнению со спотом первые тысячи экземпляров cyberdog будут стоить примерно по полторы тысячи долларов напомню что цена спота 74 с половиной тысячи долларов пожелаем проекту удачи и переходим к следующей новости в тот же день, 10 августа, стало известно о том, что исходный код VPN протокола LightWay опубликован под лицензией GPL версии 2. За разработкой протокола стоит компания ExpressVPN, которая, как несложно догадаться, предлагает VPN-услуги. Независимый аудит реализации сделала компания QA53, занимающаяся кибербезопасностью, и дала высокую оценку качеству кодовой базы. Тем не менее, в результате аудита были выявлены несколько уязвимостей, которые уже исправлены. Таким образом, к безопасности Lightway претензий нет. А что касается производительности, то компания-разработчик сравнивает свое детище с известной реализацией VPN под названием OpenVPN, но очень неохотно вспоминает в этом контексте о WireGuard. И здесь пользователи негодуют, а компания не дает четких ответов. Поэтому предлагаю разобраться во всем по порядку. В отличие от LightWay, появление WireGuard было вполне обосновано. Дело в том, что OpenVPN на протяжении многих лет оставался популярным свободным решением для построения виртуальных частных сетей, но скорость этого решения оставляла желать лучшего, а сложность реализации из-за раздутой кодовой базы осложняла аудит. Так назрела необходимость создать новое свободное решение, которое было бы компактным и быстрым. Этим решением стал WireGuard разработанный исследователем безопасности Джейсоном Донненфилдом, который, в свою очередь, представляет компанию Edge Security. WireGuard задуман как решение, работающее в пространстве ядра. Тем не менее, там, где ядерной поддержки пока нет, может использоваться кроссплатформенная реализация в пространстве пользователя, но производительность в таком случае будет очевидно ниже, чем у нативного решения, работающего на уровне ядра. Помню, что в таких случаях максимальной производительности можно добиться только за счет исключения операции переключения контекста и копирования содержимого пакетов из ядра в пространство пользователя. Но разработчик не ищет легких путей и предлагает ядерную поддержку своего протокола во все популярные операционные системы. К примеру, 2 августа Donenfield представил проект WireGuard NT, который является портом WireGuard на ядро Windows. Что касается LightWay, то это решение появилось на свет, потому что компанию ExpressVPN, которая, напомню, стоит за разработкой этого протокола, не устроил WireGuard. Клиенты компании на протяжении долгого времени просили поддержку WireGuard, но компания отвечала на это лишь тем, что этот протокол был разработан без оглядки на конфиденциальность и безопасность. К примеру, вот так вице-президент компании Гарольд Ли ответил на вопрос, почему не WireGuard? Mm, не забудьте включить субтитры, если есть трудности с восприятием, с восприятием английской речи на слух. An option like WireGuard, which we have a lot of respect for, we felt weren't really designed for kind of a large VPN network with privacy and security as, you know, the first principle. So we developed LightWay so that you didn't have to make any of those compromises in terms of speed and privacy versus, say, в качестве подтверждения своим словам ExpressVPN также указывала на секцию Work-in-Progress на главной странице WireGuard, где говорилось, что работа еще не окончена и код еще не проходил аудит безопасности. Других доказательств их слов компания не представляла. Стоит заметить, что 9 апреля 2020 этот раздел сайта пропал. Но разработка нового протокола, судя по всему, уже шла полным ходом. LightWay получился полной противоположностью WireGuard, закрытый и работающий только в пространстве пользователя. Предложив в качестве альтернативы закрытое решение, ExpressVPN как будто бы посмеялась над самой собой. Компания упрекала WireGuard в том, что тот был разработан без оглядки на конфиденциальность и безопасность. Но при этом ExpressVPN выкатила закрытое решение, к которому невольно возникали те же вопросы по поводу конфиденциальности и безопасности. Таким образом, компания приняла решение открыть исходный код своей реализации и опубликовать его под свободные лицензии. Что касается работы в пространстве пользователя, то здесь Гарольд Ли сказал, что когда они разрабатывали Lightway, то приняли осознанное решение не помещать его в пространство ядра. Вот пара причин, которые назвал Гарольд. Во-первых, они хотели, чтобы Lightway разделял как можно больше кода между платформами. Очевидно, что реализация протокола в пространстве ядра более трудозатратная, так как у каждого ядра своя особенность. Тогда как в пространстве пользователя плюс-минус все унифицировано и можно без труда создать реализацию, переносимую на уровне исходного кода. Во-вторых, в реализации протокола используется встраиваемая SSL TLS-библиотека под названием WUF SSL которая, очевидно, работает в пространстве пользователя. Эту библиотеку в компании хотели видеть в качестве основы своего протокола. Теперь хочу подытожить все вышесказанное. Реализация протокола в пространстве ядра будет быстрее, чем реализация протокола в пространстве пользователя. Поэтому именно WireGuard претендует название самого быстрого свободного решения в области VPN. Что касается безопасности, то первой ядерной реализацией этого протокола стал модуль ядра Linux, который успешно прошел рецензирование и был принят в основное дерево исходных текстов ядра. Он разрабатывался специалистом в области безопасности и его код изучался и продолжает изучаться другими специалистами в области безопасности. Подход WireGuard более трудозатратен по сравнению с LightWay. Но именно эти дополнительные затраты позволяют добиться лучшей производительности. Экспресс VPN в свою очередь не скрывает, что хочет сильно удешевить свое решение, но в то же время даже не делает намека на то, что это негативно скажется на производительности, что на мой взгляд немного нечестно. Тем не менее, от еще одной свободной альтернативы в области VPN уж точно никому хуже не станет. Но надеюсь, что в недалеком будущем ExpressVPN подключится к разработке и аудиту WireGuard и добавит поддержку этого протокола для своих клиентов. Переходим к следующей новости. 14 августа вышла 11 версия Debian с кодовым названием Bullseye, а 16 августа проекту Debian исполнилось 28 лет. Напомню, что Debian GNU Linux – это второй старейший из ныне живущих дистрибутивов. Одной из его важнейших особенностей, на мой взгляд, является то, что он разрабатывается с оглядкой на свободу его пользователей. Вообще, эта неделя была богатой на новости об этом дистрибутиве, но они уже пойдут в следующий блок новостей. К выходу Debian Bullseye 28-летию самого проекта я выпускаю ролики, в которых подробно освещаю те или иные особенности этого дистрибутива. Уже вышло два ролика. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить остальные, а также другие блоки новостей. До встречи.